В феврале будет идти очень сильный акцент по планетам на знак «Водолей». Это ваш второй сектор гороскопа, поэтому этот месяц я назвала для вашего знака как «Месяц финансового прорыва». Действительно, для многих козерогов в этом месяце тема финансов будет на первом месте. Это период, когда ваши финансовые амбиции будут возрастать когда будут происходить поиски новых источников заработка. Это время, когда могут увеличиваться расходы. Но в целом этот период так или иначе нужно использовать для того, чтобы добиться больших и лучших результатов, связанных с вашими финансами. С начала месяца и по 21 число Меркурий будет ретроградный в вашем в секторе финансов. В этот период вы можете возвращаться к прошлым темам и идеям, которые вам ранее приносили доход. Это период, когда вы можете работать над своими ошибками, которые вы допускаете в плане финансов. Это время, когда вы можете поставить себе цель погасить, например, все долги, вернуть все долги. Это период, когда вы можете поставить себе цель увеличить свой заработок, свой доход. В любом случае, в это время, так или иначе, сфера финансов будет привлекать внимание. 17 числа будет важнейший аспект месяца – квадратура между Сатурном и Ураном. И она, кстати, тоже направлена на ваш финансовый сектор. К слову, эта квадратура будет активной на протяжении всего 2021 -го года. Поэтому те темы, которые будут для вас становиться актуальными в феврале 2021 года, так или иначе, они будут присутствовать в вашей жизни целый год. И во многом ваши вот эти реакции, ваш способ взаимодействовать с этой темой, решать этот вопрос, во многом это будет влиять на то, как у вас сложится 2021 год. Поэтому старайтесь эмоции оставить в сторону и постарайтесь анализировать то, что происходит в вашей жизни и э, старайтесь придумать, как это все можно использовать для себя в плюс. С 1 по 25 число Венера будет находиться в знаке Водолей в вашем секторе финансов. И в целом Венера во втором секторе дает удачу, связанную с деньгами, поэтому... Так или иначе, будут шансы заработать, будут возможности. Главное — не лениться, главное их не упускать. И главное — правильно расставить приоритеты в этом месяце. Исходя из напряжения между Сатурном и Ураном, вряд ли в этом месяце получится отдыхать лучше, изначально планировать на этот месяц работу. Тем более даже Венера, которая отвечает за отдых, находится в вашем секторе финансов, намекая, что, скажем, лучше заниматься зарабатыванием денег, чем бездействовать в этот период. К слову, вот эта тема, которую я описала, начинает проявлять себя буквально с первых чисел февраля, так как 1 числа сформируется квадратура между Солнцем и Марсом и будет направлен аспект на ваш сектор финансов. Поэтому уже буквально с первых чисел месяца либо финансовые амбиции, либо расходы, либо идеи, которые будут возникать, не будут давать вам покоя, и они будут так или иначе подталкивать вас к достижениям, к прорыву, к движению и активной работе. 4, 5, 6 числа будет ощущаться соединение Венеры с вашим управителем Сатурном, в вашем секторе финансов. И в этот период вы можете иметь хорошие идеи, связанные с финансами. В этот период вы можете обдумывать покупки, продажи, в целом любые размышления и планирования, которые связаны с финансовой тематикой, будут весьма и весьма благоприятны для этого аспекта. 7 числа Венера будет делать квадратуру Курану, поэтому старайтесь избегать трат, старайтесь особенно не совершать спонтанных покупок. Вообще месяц располагает к более размеренному, спокойному и спланированному способу вот, вести себя с деньгами. Так как именно эта сфера будет находиться в фокусе внимания, поэтому именно вот с этой сферой нужно быть поаккуратнее и повнимательнее. И как раз 7 числа будет такой аспект, который может вас подталкивать к необдуманным действиям. Поэтому учтите этот момент. Можете даже внести эту дату в свой календарь, чтобы не забыть. 8 числа Солнце соединится с ретроградным Меркурием в вашем секторе финансов. Это очень важный день. Дело в том, что подобное соединение дает возможность увидеть главный мотив месяца, главную тему. Возможно, вы не учитывали какую-то информацию, не обращали на нее внимания. Возможно, вы совершали систематически какую-то ошибку но вы раньше об этом не подозревали. И сейчас будет возможность посмотреть на себя со стороны. Если кто-то вам будет делать замечания, либо обращать ваше внимание на что-то, старайтесь не упускать из виду такие моменты. Будьте внимательны к информации и разговорам в этот день. 9 числа Сатурн будет делать точный аспект к Херону. И этот аспект целый месяц актуальный — это необходимость распределять ресурсы на тему недвижимости, на вашу семью. Возможно, это касается аренды помещения и того помещения, которое находится в вашей собственности. Возможно, это касается двух членов вашей семьи, которым нужно помогать в этот период времени. В любом случае, это тоже один из факторов, который будет подталкивать вас зарабатывать больше и делать больше для того, чтобы получить лучший результат. 10 числа Меркурий будет делать квадрат к Марсу. Само собой, до 21 числа лучше технику не покупать из-за ретроградного Меркурия. Но этот день из-за напряженного аспекта Меркурия и Марса вдвойне неблагоприятный для любых манипуляций с техникой, как для покупки, так и для ремонта день не подходит. И в целом переговоры также могут складываться достаточно сложно. Но если речь идет об обучении, о том, что вы будете свои силы тратить на например, свою физическую форму, то в таком случае этот аспект может проиграться даже в плюс. С 11 по 14 число очень благоприятное для вас время. Дело в том, что 11 числа будет новолуние в Водолее и затем будет соединение Юпитера, Венеры и ретроградного Меркурия в вашем секторе финансов. Это даст возможность извлечь прибыль, выгоду из тех проектов, с которыми вы взаимодействовали в прошлом но также это возможность и генерировать новые идеи, которые будут вам полезны. Но учите, что в связи с тем, что Меркурий ретроградный, вы можете не увидеть сразу всю пользу этой ситуации. Вы можете со временем только оценить, насколько это было хорошо, что это произошло в вашей жизни. Так что обязательно будьте внимательнее. Тем ситуациям, которые возникают в этот период И пишите обязательно в комментариях Как это проиграется именно у вас 18 числа Солнце перейдет в знак Рыбы на месяц и будет находиться в вашем третьем доме. Это хороший период для переговоров, особенно после разворота Меркурия после 21 числа. Будет очень хорошее время для работы в информационном пространстве, для того, чтобы получать новые навыки, узнавать новую информацию, начинать обучение. И многие козероги могут ощущать любознательность в конце месяца и желание узнавать что-то новое. 18-19 числа будет квадрат между Венерой и Марсом. Этот аспект может дать ситуацию, когда они будут совпадать ваши желания и ваши возможности. Этот аспект может проигрываться как ощущение неудовлетворенности ситуации, которая есть в вашей жизни. Но в целом этот аспект не такой уж и продолжительный, поэтому не стоит разочаровываться. Наоборот, используйте свое недовольство как стимул делать лучше и больше. С 20 по 25 число будет активным хороший аспект между Марсом и Плутоном. Это аспект большого количества энергии, которую вы направляете на достижение... Результата и будет затронут ваш пятый сектор детей, поэтому вы можете поставить себе цель и решить какую-то ситуацию, которая происходит в жизни вашего ребенка. В этот период вы можете заниматься организацией отдыха, особенно если вы собираетесь уехать крупной компанией, так как аспект к Плутону подразумевает то, что. Вам придется решать вопросы, которые не только вас лично касаются, но и других людей тоже. Помимо этого, 27 числа будет полнолуние в Деве, в вашем девятом доме. И это полнолуние также может подтолкнуть к тому, чтобы вы сменили обстановку, планировали поездку куда-то. Это может быть также занятие бумажными вопросами, юридическими делами, оформлением каких-то важных документов. Ну и помним, что девятый сектор отвечает за авторитет, поэтому вы можете в конце месяца увидеть, что те результаты, которых вы добились, делают вас авторитетом в глазах других людей, на вас равняются, на вас хотят быть похожими. И в целом девятый сектор отвечает за расширение чего-то в нашей жизни. Поэтому, скорее всего, те цели, которые вы поставите в начале месяца, они будут к концу месяца, выглядеть уже более масштабно. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Спасибо большое за просмотр. Приглашаю вас в мою школу астрологии. Старт обучения нового потока будет 1 марта. Но набор идет уже сейчас. Так что обязательно присоединяйтесь. Подробная информация будет по ссылке под этим видео. Будем с вами на связи. Пока-пока.